Всех приветствую! Сегодня мы пробуем самую дешевую Ермошель быстрое приготовление. это, конечно, не мезина, но Смотрите, называется нравится она Вот это да! 750, что я сегодня купил с парой Со вкусом говяжью и со вкусом курицы что это примечательно что здесь у нас седированные сольги такая вот ермошелька у нас сегодня будет за на ужин я буду готовить себе вот ее. вот это вот дети оценят, они попробуют не знаю, насколько она будет вкусная просто так, открываем вот так. что он как-то вот сильно Даже не ожидал, что он как что у нас здесь есть у нас здесь просто вермиши. А, нет, есть суповая снова. Я попробую на вкус, как раньше еду сухие. Покупали. И так ели, я не знаю. Не могу даже. Что вкус я уже не помню? Хотя нет. Выходь, она очень вкусная. Тебе приглашу попробовать. Попробуйте, скажите свое мнение. Ну как? Вкусная. Вот. Тухом, да. ведь она вкусная. Сейчас мы ее заводяем. Туповой основы. Удар! Вкусно, что Понравилось, да? Туповой основы сюда. Ну, что-то там какая-то ну ладно. Повторяю. Это стоит 7,50. Дешевле я просто не ношу. Я обещал показать самую дешевую. А это Детари. нет Слушай, это туда же. А. -а, -а. Такой вкусняпину. Вот так а, -а, -а. а можно я так тоже купить? Да. Не, не надо сюда это делать. Фальчик. А куда надо? Не надо ее крышить, не надо крышить. Так. Детям очень понравилось. У нас в таком виде сушенок. Ну, сутовые качества не изменились такие. То, что было самое дешевое в наше время. Так, сейчас я высыплю цеповую основу. И будем заливать кипятком. И поставим, надеть на репутацию. Так, больше руки сюда не суйте. Вы голодные? Нет. Все. Просто вкусные. Паме скажите об этом. Как она вам готовит такое? А как ее можно приготовить? Купил, да иди. Все, то есть на тут есть. Вкусный суп. Вот что у нас получилось. Сейчас мы попробуем вкусняшку. Повторяю, за 7,50. Сначала пробуем бульон. Вот бульон реально... Не, не, надо попробовать. Бульон на пятерку. Я бы оценил, реально очень вкусный. Или будешь, будешь? Сейчас дам не попробовать бульон. Такой жене маме. Маме. Бульон не будет. А? Ну как? Бульон вообще вкусный. Дайте мне нравится, Дайте мне Так, сейчас попробуем лапшу. Ну как лапша вам? Клевая. Ага. Так, сейчас. Я достаю. Вот бакароны Ну, оно такое. Ну вот это будем есть, она вкусная. На троечку потянет. Ну, в итоге ставим четверку, да, этому продукту. Угу. Главное, что она не перченая? Да, можно еще майонезом положить. Будет очень пустяк. Можно я еще раз бульон попробую? У угу. меня бульон зачетный. Хотя такая вот суповая основа здесь. Вкусно сегодня обед? Ага. Папа плохо не готовит. А на утрен будем. Ведь пакет другой пробовать, да? Там суп будет куриный свершели. Вкусный. Надеюсь. Кстати, импортного производства. И стоил он 30 рублей. Четыре порции, как обычно они делают. 30 рублей. Да, да, такой дорогой. Не, ну этот а 750 стоит. Один пакет. Ладно, больше не буду снимать как поедание лапши. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Вон оно как эффективно.